добрый день друзья рад приветствовать вас на канале йога чести с вами владимир присяжнюк и мы сегодня поговорим о том как можно делать йогу пожилым людям Пожилые люди или люди с какими-то проблемами со здоровьем, люди, которые, к сожалению, не могут заниматься полноценной йогой, ограничены в движении или не могут выполнять такие специфические движения, как асаны йоги. Сейчас, друзья, я покажу вам достаточно эффективный способ разминки суставов, потому что мы с вами знаем, что в суставах сосредоточено основное количество энергии, и мы сейчас, друзья, будем с вами вытягивать эту энергию. Это видео будет в первую очередь полезно пенсионерам, людям, которые за 60 или пожилые люди, у которых есть проблемы с движением. Поэтому друзья, если у вас есть бабушки, мамы, тети или дяди, или дедушки, отправьте им это видео и оно будет обязательно очень полезно. Мы начинаем с вами с наших ладоней. Для этого мы берем с вами ладонь и прокручиваем пальцем в одну сторону и в другую сторону. Да, друзья, я понимаю, это очень легкое упражнение и возможно даже вам покажется слишком утрированное, но попробуйте и вы поймете насколько оно эффективно. Немножко вытягиваем палец, проворачиваем его в одну в другую сторону. Немножечко вытягиваем другой палец, поворачиваем его в одну в другую сторону и затем Каждый палец аккуратненько мы проворачиваем и ощущаем, нет ли там каких-то проблем, нет ли там каких-то блокад. Мы, друзья, с вами знаем, что с годами подвижность суставов уменьшается, и поэтому нужно очень осторожно подходить к своим собственным границам. Немножечко гнем пальцы в одну сторону, в другую сторону, ощущаем, насколько здоровы наши пальчики. Отлично! После пальцев протираем их хорошенечко, протираем нашу ладонь, хорошенечко массируем ее и переходим к кистевым суставам, протираем сначала кистевой сустав с другой стороны то же самое делаем. отлично и проворачиваем суставы в одну сторону, проворачиваем суставы в другую сторону. Отлично. Сразу, друзья, скажу, что если вам тяжело стоять, можете, конечно, присесть. Я здесь подготовил табуреточку для себя. Вы можете присесть и делать это сидя. Если вы все еще работаете, вы можете на рабочем месте сделать те же самые упражнения, которые я сейчас вам покажу. В одну сторону прокрутить и в другую сторону прокрутить. Отлично. Если вы чувствуете, что вам нужно немножечко больше для ваших кистевых суставов, вы можете очень аккуратно потянуть ладошку вниз и согнуть ее в другую сторону. Потянуть в одну сторону и в другую сторону. Пожалуйста, если вы делаете это впервые, не переусердствуйте, потому что могут сухожилия напрячься и возникнуть спастика, и тогда будет возникать неприятные ощущения в одну сторону, и в другую сторону. С этой ладонью то же самое. Никогда не забывайте делать одну какую-то ладонь после другой. Вы можете сказать, "О, у меня вот эта правая ладонь всегда болит, я буду только с ней заниматься. Это неправда, друзья. Всегда делайте на ту и на другую сторону. Всегда делайте эти упражнения симметрично. Локтевые суставы то же самое. Мы с вами полностью выпрямляем руку. Мы с вами полностью сгибаем руку. Полностью выпрямляем и полностью сгибаем. Полностью выпрямляем, полностью сгибаем и прокручиваем в локте в одну сторону и в другую сторону. Очень важно, чтобы ладонь другой руки у нас центром ладошки лежала на том суставе, который мы в данный момент разрабатываем. В одну сторону и в другую сторону. Отлично. Я, друзья, записываю это видео специально медленно для того, чтобы вы не подходили к телефону, не включали паузу, а могли спокойно вместе со мной в этом же ритме делать эту замечательную разминку или эту замечательную йогу для пожилых людей, которые я в данный момент показываю. Да, я сейчас вам показываю да, немножечко усложненный уровень, когда мы выпрямляем руку сверху ладони и подныриваем вниз, выпрямляем руку снизу нашей ладони, да, в одну сторону и в другую сторону. Вы можете почувствовать во время этого упражнения, что здесь такой маленький кругляшок и он, и он ходит в одну и в другую сторону. Да, это у нас, друзья, наша... Лучевая кость, там никакой минис, как в колене, никуда не ходит, но создается ощущение, что рука полностью выпрямляется. С этой рукой мы делаем абсолютно то же самое. Не забываем, друзья, не слишком сильно сжимать. То есть, конечно, должно быть в идеале полностью согнутая рука. И здесь она должна быть полностью выпрямленная. Но, друзья, не забываем, что не переусердствуем. Спокойно, нежно мы подходим к своему собственному телу вращаем в одну сторону и вращаем в другую сторону выпрямляем руку и снова ее сгибая выпрямляем уже сверху несколько раз мы делаем это замечательное движение кисти локти плечи и спина друзья конечно же это те суставы которые нужно обязательно нам с вами проработать если вы делаете вместе со мной по видео это каждый день или несколько раз в день, то тогда с суставами у вас проблем должно быть меньше или не должно их быть вообще. Плечевые суставы. Прокручиваем два плеча вперед и прокручиваем два плеча назад вместе. Отлично. Теперь смотрите, что мы с вами делаем. Мы представляем, что у нас вот здесь, вот там где косточка у нас плечевой кости, Здесь вот она тянется у нас по диагонали, то есть мы вытягиваем ее по диагонали в эту сторону и вместе с макушкой устремляемся туда. У нас получается, как будто плечо тянется по диагонали и прямо вся часть спины тоже вытягивается в эту сторону. И обратно уходим. И с другой стороны то же самое. Это плечо направляется по диагонали. Слишком вытягивается она в одну сторону и возвращается обратно. Да, в одну сторону мы вытянулись с вами по диагонали, и в другую сторону мы вытягиваемся с вами по диагонали. Отлично. Если есть возможность, если у вас есть энергия, можно немножечко вместе с руками в одну сторону и повращать в другую сторону. В идеале, если руки у вас полностью выпрямлены и полностью прямые руки вращаются в одну сторону и вращаются в другую сторону. Отлично. Теперь непосредственно на плечевой сустав. Кладем нашу руку ладошкой посередине на плечевой сустав и прокручиваем руку в плечевом суставе в одну сторону и в другую сторону. Мы ощущаем, целую канонаду сухожилий, костей, хрящиков, которые у нас вращаются у нас в плечевом суставе, и это нормально, это абсолютно нормально, и это должно так быть. Никаких болевых ощущений не должно быть. Можно руку немножко согнуть, можно ее полностью выпрямить. И как я уже говорил ранее, не обязательно стоять, как это делаю я, вы можете присесть на табуреточку или делать это в свое рабочее время. Отлично, С далее я бы посоветовал руку немножечко подсогнуть, локоть поднять наверх и локоть опустить максимально вниз. Отлично, все мы делаем очень медленно, очень спокойно, никуда не торопимся и внимательнейшим образом наблюдает за своим телом. С этой стороны то же самое, прокручиваем в одну в другую сторону, отмечаем как у нас в плечевом суставе, отлично, Разрабатываются сухожилия, как хрящики у нас хрустят, да, и чувствуем, как тело у нас наполняется энергией. Отлично, локоть поднимаем наверх и локоть опускаем вниз. Отлично, встряхнулись немножечко, да, расслабили полностью тело и переходим к шее. Голову наклонили вперед, не сильно, просто расслабили шею, наклонили голову вперед. Запрокинули голову назад и здесь, друзья, очень важно не запрокидывайте голову аж вот так вот, чуть-чуть запрокинули назад, не сильно. И снова вперед. Несколько раз делаем такие покачивающие движения головой, шея при этом полностью расслаблена. В одну сторону и в другую сторону, вправо и влево. И то же самое мы смотрим в одну сторону смотрим в другую сторону. Смотрим в одну сторону, смотрим в другую сторону. Если вы ощущаете, что для вашей шеи это упражнение хорошо, если вы чувствуете свободу, легкость немножко, можно прокрутить головой в одну сторону и прокрутить в другую сторону. Но не забываем, друзья, что когда мы прокручиваем голову, назад не запрокидываем. Просто чуть-чуть опрокидываем назад вперед. Можно просто расслабиться, опустить голову в одну сторону и в другую сторону, отлично, отлично друзья, теперь возвращаемся немножечко ниже и рассматриваем грудной отдел нашего позвоночника, для этого друзья, мы наклоняемся с вами вперед и горбим спину, мы сгорбились полностью и выпрямились. Немножечко сгорбились, немножечко выпрямились, почувствовали, как мы себя при этом ощущаем. Немножко сильнее сгорбились, голову опустили вниз, таз подали вперед, просто округлая спина. В другую сторону грудная клетка устремилась вперед, плечи устремились назад, ладошки открываем назад. Да, вытянулись, лопатки вместе соединили, снова вперед. И снова назад. Не переусердствуем. Очень осторожно в одну сторону и в другую сторону. В том ритме, который вам нравится. В том ритме, который вам подходит. Не делайте, пожалуйста, быстро. Если вам 18 лет и вы смотрите это видео, можете делать быстро и резко. Если вы старше, пожалуйста, не делайте резких движений. Это может повлечь за собой спастику каких-то мышц и болевые ощущения потом, которые будут возникать чуть позже. Вправо-влево наклоняемся в одну сторону, наклоняемся в другую сторону, наклоняемся в одну сторону, наклоняемся в другую сторону. Отлично! В одну сторону и в другую сторону, и по кругу! Проворачиваем тело в одну сторону, стараемся таз держать на месте и в другую сторону! Несколько раз проворачиваемся, если у вас кружится голова, можете не закрывать глаза, если голова не кружится, можете закрыть глаза. Но я все-таки делаю это упражнение всегда с открытыми глазами, чтобы не потерять равновесие. В одну сторону и в другую сторону. Да, очень аккуратно, очень плавно мы это с вами делаем. Теперь, друзья, опускаемся еще немножечко ниже на нашу поясницу. Мы берем с вами руки и кладем их именно в то место, где у нас с вами, где у нас с вами проходит позвоночник. Именно на эти мышцы, которые идут вдоль позвоночника. И прокручиваем нашим тазом. При этом... Ноги полностью выпрямлены, полностью выпрямляем ноги, прокручиваем тазом в одну сторону, прокручиваем тазом в другую сторону. Если есть возможность, наклоняемся немножечко вперед, чтобы у нас спина была S-образная, то есть таз был подан немножко вперед. Да, прокручиваемся с прямыми ногами в одну сторону, и с прямыми ногами в другую сторону, прислушиваемся к своему собственному телу. Как вы заметили, друзья, эти все упражнения можно делать в процессе вашей работы, в процессе готовки, в процессе глажки белья и даже в процессе просмотра вашего любимого сериала. То есть эти упражнения могут быть встроены абсолютно в любую вашу деятельность. Отлично, наклоняемся немножко вперед, сгибаем колени чуть-чуть и только проворачиваем таз, только один таз проворачиваем в одну сторону, просто круговые движения тазом в одну сторону и в другую сторону, просто проворачиваем тазом, отмечаем какие ощущения у нас возникают. Если какие-то области, которым вам тяжело прокручивать медленно проходим эти области и затем докручиваем полный круг уже, да, медленно проходим эти области, тенденция такая, чтобы было меньше напряжения, чем меньше вы напрягаетесь, тем меньше вы делаете напряжение в спине, тем правильнее вы делаете. Если вы не можете без напряжения и напрягаете за все силы мышцы, значит вы делаете что-то неправильное. Пожалуйста, максимальное расслабление, максимальное. Теперь опускаемся еще ниже и доходим до тазобедренных суставов. Ноги мы ставим немножечко пошире. Ступни желательно параллельны, но если вам неудобно стоять параллельно, ничего страшного, если вы развернете немножко ступни вот на 12 ортопедических градусов. Да, но я делаю из-за энергических причин все так, чтобы ступни были параллельно, и поэтому тоже советую делать это вам. В одну сторону прокрутили. Руки, конечно же, у нас стоят ладошками на тазобедренных суставах. Здесь мы сгибаем колени. Причем чем сильнее вы согнете колени, тем лучше вы пойдете, уйдете в тазобедренные суставы. Не сгибайте сильно колени, если вам тяжело на бедрах. Если вы не можете стоять на мышцах бедер, ножки трясутся, тяжело, это только хуже будет. Лучше выпрямить ноги, чтобы вы нормально, спокойно могли стоять и проворачиваем тазом в одну сторону и в другую сторону. Если вам тяжело делать это упражнение, вы теряете контроль. Вестибулярный аппарат все-таки заставляет вас немножечко. Терять равновесие, можете подойти к стеночке и держаться за стенку, чтобы не упасть. То есть здесь главное не потерять равновесие в одну сторону и в другую сторону. Очень аккуратно мы делаем эти упражнения. Как вы заметили, можете делать их сколько угодно, ничего не случится, если вы не напрягаете свои мышцы и не напрягаете свои сухожилия. Теперь, друзья, колени и ступни. Со ступнями. С коленями немножечко присели и повращали коленками в одну сторону, повращали коленками в другую сторону. Отлично. Согнули ноги, выгнули ноги. Снова согнули и снова выгнули. Да? Повращали коленками не слишком сильно переусердствуем. Когда я занимаюсь с людьми в регулярной своей группе, мы вместе ставим колени, вместе ставим ступни и прокручиваем колени по максимуму. Для людей пожилого возраста это немножечко может быть критично. Я не знаю, насколько уровень подготовленности у вас. Были на тренировках, конечно же, достаточно подготовленные люди. И в свои 75 лет, я помню, женщина такие асаны выставляла, что мне даже было стыдно немножечко как преподавателю йоги. Поэтому, друзья, все зависит от уровня вашего подготовки. Но для обычного пенсионера, я советую ноги ставить на ширине плеч, чуть-чуть сгибать колени и слегка вращать в одну сторону и в другую сторону. Отлично, друзья! И последний штрих нашей разминки – это ступни. Поднимаем ногу немножечко вверх, да, проворачиваем ступню в одну сторону и в другую сторону. Здесь, конечно же, можно всякие варианты. Держитесь, за стеночку стоите, либо можно вообще присесть, и провернуть ногу в одну сторону и в другую. Это упражнение можно делать даже на рабочем столе. Вас под столом никто, надеюсь, там не увидит. Здесь хорошенечко пальчики согнули вовнутрь, размяли и во внешнюю сторону размяли. И то же самое с другой ногой. С одной стороны прокрутили, с другую сторону покрутили, вовнутрь и внешнюю сторону. Отлично! Отлично! Конечно же, сидя можно делать также и колени. Например, вы можете придерживать бедро одной рукой, прокручивать здесь колено в одну сторону и в другую сторону. Не забываем ладошку класть всегда на коленку. Немножечко вперед-назад. Отлично. И с этой стороны то же самое. Вперед-назад, вправо-влево. Отлично, друзья. Это была у нас с вами йога для пожилых людей и я очень советую вам, если у вас есть знакомые, друзья или у вас есть бабушки, мамы, дедушки или папы, пошлите им это видео и вы на глазах увидите, как настроение и энергетический тонус друга или родственника увеличится. Да, это было сегодня у нас немножечко нетипичное видео, обычно у нас достаточно продвинутый уровень, и если вы тоже хотите заниматься продвинутым уровнем йоги, у нас есть закрытый телеграм-канал, где за 1000 рублей или за 10 евро вы можете туда вступить, и каждый вторник мы делаем занятия пранаямой и хатха-йогой, поэтому, друзья, я ссылочку оставлю внизу в описании, вы можете туда пройти и посмотреть. И с января месяца у нас стартует новый поток на обучение инструкторов йога чести, где в течение года я буду обучать вас всем азам йоги и покажу все тайны и секреты йоги, которые сам знаю, делая упор, конечно же, на энергетические практики, делая упор на чувствование и осознание энергии. Мы с командой йога чести разбираем различные ваши ментальные блоки, то есть вы также получаете услуги психолога и услуги нутриолога, то есть рекомендацию лично для вас по питанию. Поэтому, друзья, я буду очень рад видеть вас. Вы можете всегда задать мне вопросы либо личным сообщением, либо написать в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк, делитесь этим видео. Я вижу, что вам нравится эта тематика и буду продолжать должнейшие съемки. Друзья, поступайте по совести и живите честью.